Народ, всем привет, хотел поделиться с вами отличными новостями. Благодаря моему соклану клану Форду у нас появилась возможность отслеживать свою статистику в реальном времени с помощью виджетов, которые отображаются поверх игры. Пока доступны всего 4 виджета, но это не предел, в разработке находится еще несколько виджетов, о которых я скру в конце видео, а также идет доработка нынешних виджетов. Все они находятся на стадии альфа, но уже работают и я ими активно пользуюсь, как и представители моего клана. Теперь давайте разберем каждый виджет по отдельности самый простой виджет это виджет времени тут и объяснять нечего поверх вашего клиента будут отображаться часы рейтинг по режимам уже более интересен с его помощью у вас появляется возможность отслеживать прогресс роста или падение статистики в реальном времени то есть вы сыграли бой и после его окончания сразу увидите, насколько повлиял этот бой на ваш общий прогресс счетчик обновляется автоматически если вы в клиенте игры поменяете режим то счетчик автоматически переключен на статистику данного режима. Есть, конечно, задержка в несколько секунд, но это не критично. Также вам будет доступна возможность прямо в виджете выбирать и смотреть статистику по всем режимам. Для этого переходим в скрытые значки, выбираем настройки, меняем тот режим, которым нужно посмотреть, затем повторяем процесс в обратную сторону, прожимая настройки, мы выключаем настройку виджета. Через режим настроек можно перемещать все виджеты туда, где вам будет удобно их отображение. В дальнейшем я лично жду количество боев в данном виджете и горячие клавиши для смены статистики. Третий виджет это статистика за сессию, но он будет полезен не только тем, кто заморачивается с статистикой, но также тем, кто хочет посмотреть, например, сколько кредитов они заработали за игровую сессию. В данном виджете через настройки можно сбросить счетчик и отслеживать прогресс за отдельную сессию и соответственно нужный нам срок. Например, вы можете сбрасывать его тогда, когда вам угодно. Захотели посмотрели сессию за день, захотели накопили сессию за целую неделю, посмотрели, сколько вы фармите. Теперь можно посмотреть, сколько вы фармите в конкретном режиме за определенный промежуток времени. Помимо прочего, можно отследить вашу эффективность в бою, и в дальнейшем будет возможность сменить статистику на конкретный режим. То есть прямо вы видите, вы можете посмотреть сразу в каком режиме какая у вас статистика за эту сессию, сколько вы там нафармили и тому тому подобное. Кстати, если вы хотите поддержать или простимулировать разработчика данных виджетов, то можете ему вкинуть копеечку. Думаю, Василий заслужил, но ну, ему будет полезно стимуляться для того, чтобы он сделал виджет еще лучше. Напоминаю, что данный проект можно также найти через сайт CaliberStat, на котором есть еще больше информации по вашему аккаунту. Советую также присмотреться и к этому проекту. Ну четвертый виджет тоже довольно таки интересен, мне так тем более, когда часто не знаешь на ком можно поиграть, ведь у меня есть все оперативники и выбор огромен. Также данный виджет актуален для стримеров. Что же делает данный виджет? Он рандомно выбирает одного из оперативников, тем более он выбирает только тех оперативников, которые есть у вас на аккаунте. После каждого боя виджет автоматически обновляется и выбирает вам нового оперативника. Соответственно вы сыграли бой, бой закончился и виджет такой, а теперь сыграй на этом. Виджет также может обновляться вручную через настройки. На данный момент виджеты видны только вам и не захватываются через АБС. Но работа над этим уже ведется и скоро, я так думаю, можно будет захватывать через ABS и использовать на стримах. По виджету клановые задания. Первую версию мы уже пробовали у нас в клане, все прошло, но ура, это гораздо интереснее, чем те же ежедневки в калибре, ведь они могут настраиваться. Но используя ранний вида вид виджета, можно найти в нашем видео истории клана ВДС, там я это спойлерил. Про виджет-цель я пока промолчу, не буду рассказывать всех тайн, следите за обновлениями на данном сайте. Лично от меня Василию большой респект за проделанную работу, действительно очень классно смотреть и собирать статистику, ведь больше ее нигде не найдешь, ну если только на сайте Калибрстат. Но и то этот виджет очень полезен, ведь он позволяет вам отслеживать прямо в бою, не заходя на какие-то сторонние проекты. И если у вас есть идея по новым виджетам или доработки их нынешних, то обязательно пишите свои идеи в специальном дискорде. Ссылки на дискорд данного проекта, естественно, я размещаю под видео, как и ссылку на сайт Калибрстат. Ну а с вами был Димон, если данное видео вам было полезным и интересным, ставьте лайк и пишите свои комментарии, разработчики этого проекта также будете читать. Ну и пока-пока, увидимся в рандоме, пускай ваша стата растет и никогда не падает, даже с возрастом.